Привет, друзья! Сегодня мы с вами разберем создание дизайна в технике трапунтов в программе Бернина. У нас будет ручной бабушкин способ, что называется. Никакой автоматики, никаких вот кликов мышки, получения готового результата. Это все потом. Сегодня мы поработаем ручками. И прежде чем приступим, немного рекламы. Владельцы 5, 6 и 7 версий могут постучаться к нам в магазин и узнать на тему обновления. Конечно же, речь идет о лицензионных версиях этой программы. Обновление – это good. Давайте обновляйтесь, тогда мы будем с вами говорить на одном языке, потому что я работаю в 8, последней версии. И могу еще оказать поддержку в 7, у меня есть 7, но вот 6 – это уже прошлый век. Все, что здесь будет твориться далее, сделано в восьмой версии программы. Если у вас другая версия, и вы не можете найти ту или иную функцию, то пишите мне в комментариях, и я помогу вам разобраться. Выбор изображения для ручной оцифровки не имеет никаких ограничений. Берите любую картинку, в которой видно то, что вы хотите оцифровывать. Не играет роли хорошо видно или плохо. Главное, чтобы это было видно. Разверните панель «Автооцифровка». И через меню «Вставить дизайн» загрузите в программу рисунок для обработки. Если программа выдала ошибку импорта, то снова заходим в меню «Вставить дизайн», выбираем изображение, которое не открылось, кликаем по нему правой клавишей мыши и в выпадающем меню выбираем «Открыть с помощью Paint». Теперь сохраняем, закрываем эту программу. И без проблем открываем изображение. Разверните панель создать и выберите инструмент прямоугольник. Перенесите курсор мыши на рабочее поле и кликните правой клавишей мыши в произвольном месте. Удерживая клавишу мыши, потяните курсор в противоположный угол. Если при этом вы прижмете клавишу «Ctrl» на клавиатуре, вы создадите квадрат. Для завершения создания объекта кликните правой клавишей мыши и затем отпустите клавишу «Ctrl». Нажмите Escape на клавиатуре, чтобы сбросить инструмент «Прямоугольник». В противном случае вы будете создавать новые объекты. Теперь кликните по ранее созданному объекту, чтобы выделить его. И в графе «Ширина и высота» укажите желаемые значения. Чтобы сменить стежковую заливку на любую другую, дважды кликните по объекту правой клавиши мыши и в открывшемся меню нажмите «Выбрать». Выберите любую мотивную заливку и нажмите «Применить». Выбрав подходящую, нажмите ОК. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A, чтобы выделить все объекты на рабочем поле. Зайдите в меню Разместить и выровните объекты по вертикали и горизонтали. Кликните правой клавишей мыши на пустом месте рабочего поля или нажмите Escape на клавиатуре, чтобы сбросить выделение с объектов. Теперь выделите только один рисунок. Наведите курсор мыши на один из углов рисунка. Прижмите клавишу Shift на клавиатуре и не отпуская ее, прижмите правую клавишу мыши. Потяните курсор в сторону, меняя размер изображения. Установите желаемый размер и отпустите клавишу «Shift» и мышку. Выделите объект «Квадрат», разверните меню «Редактировать», выберите инструмент «Добавить отверстие», перенесите курсор мыши на рабочее поле и обрисуйте изображение. Во время обрисовки, допустив ошибку, не прекращайте создание объекта. После, в режиме редактирования, вы сможете все поправить. Если в процессе формирования объекта вы создали лишнюю точку, удалите ее с помощью клавиши «Backspace». Во время рисования используйте прокрутку мышки. Для того, чтобы приблизить или удалить изображение, Прижмите клавишу Ctrl и прокрутите колесика мышки. Для того чтобы прокрутить вверх вниз, просто отпустите клавишу Ctrl и покрутите колесико мышки. Чтобы прокрутить вправо-влево, прижмите клавишу Shift и прокрутите колесика мышки. Закончив формирование отверстия, дважды нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Итак, рисунок создан, выделите объект, перейдите в режим «Изменить форму» и поправьте контур рисунка, если есть необходимость. По завершении работы нажмите клавишу «Escape» на клавиатуре. Отключите вспомогательное изображение, оно нам больше не понадобится, и выделите объект. Пожалуй, создание оббегающей строчки, трапунта, мы доверим автоматической функции. Она справится. Разверните меню редактирования и выберите Функцию «Контуры и отступы». В открывшемся окне установите тип строчки. Я выбрал «Одиночный». Выберите цвет и тип «Перекрывающие объекты». Здесь не играет роли, можете выбрать «Средний». Нажмите «Ок» и программа автоматически сформирует контур. Обратите внимание, стороны одного из объектов отличаются. Перейдем в режим редактирования и поправим. При формировании автоматической прострочки у нас образовалась строчка по краю объекта. Удалите ее, если она не предусмотрена в дизайне. Для этого выделите ее и нажмите клавишу Делить на клавиатуре. Прежде чем сохранять дизайн в формате вашей вышивальной машины, запустите предварительный просмотр вышивания. Для этого нажмите комбинацию клавиш «Shift» плюс «R» на клавиатуре. Запомните эту комбинацию, чтобы не обращаться каждый раз к меню программы. Просмотр предварительного вышивания необходим для того, чтобы вы могли еще на этапе создания дизайна посмотреть, есть ли в нем какие-то лишние детали или лишние объекты и устранить их до отправки на машину. Включите отображение пялец, чтобы убедиться, что размер дизайна и размер пялец совпадают. Выставите положение дизайна по позициям x, y по центру. То есть уставите значение x, y, равное нулю. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A, выделить все объекты и установите один цвет для всего дизайна, кликнув по цветовой палитре в нижней части экрана. Сохраните файл в родном формате программы, чтобы впоследствии можно было вносить правки. А затем сохраните файл в формате вашей вышивальной машины и вышите его. Вышивалась все легко и просто, иглой антиклей, поскольку бутерброд я свой скрепила с помощью клея спрея Gunold и запярила только нижний отрывной стабилизатор. Кстати, все эти товары вы можете купить у нас в магазине. Это тоже кусочек рекламы вам. Ну что ж, пробуйте создавать дизайн с техники трапунта, задавайте свои вопросы и подписывайтесь на наш канал.